Смотрите, какая интересная модель. Вернее, интересный цвет. Модель-то вроде ничего особенного, жесткая. Цвет называется табака. Очень комфортная замша. Отличие натуральной замши, да, от искусственной. Смотрите, то есть так прогладил один цвет, так прогладил другой. Эти натуральные замши визуально очень сильно отличаются от искусственной. Потому что так можно проверить на ощупь. Вот такая красотка. Три входа. Длинный ремень. Внутри перегородка на молнии. И кармашки под мелкие предметы. На задней стенке карман на молнии. Отделан очень красивым лаковым крокодилом, который будет достойным для того, чтобы подчеркнуть вашу индивидуальность и вашу красоту. Вот такое дно такая вот красота и цена этой сумки ой, не, не помню так на ценника нет в общем я ниже под видео напишу цену цены у нас на замшу замечательные то есть таких цен на российскую замшу очень трудно найти ну именно у нас эта цена вас порадует поэтому заказывайте Подписывайтесь, для того, чтобы увидеть первыми видео, которые мы выкладываем, и чтобы понять, что вам нужно и какие, какие сумки вам нужны. Задавайте вопросы, ставьте лайки. Будем очень рады. Пока!